Так, парни, мы уже приехали. Вон там наш дом. Приехали. Там очень долго поперее. Так, ладно, а, я отключаю драку Алис, я тебя отключаю. Так, Ура, зрачка, датя, а тут не было. Что ты сказал? Плохо и красиво. ладно. Так. Ой, еда. Что, еда? В что, голодный? Вход да. в наши комнаты. Так, тут я комната могу. Луки, тут комната Алья. Да, здесь нам еще будет пару людей. Главное, что это плохо. Да, отойди. Не лази у меня в комнате, да? Я знаю. Мне что плевать, не... что ты знаешь. А, еще да. громче это кричит. Ты же не знаешь, кто в этом доме еще есть. Я ну. знаю. Ладно. Скоро забудешь. Я это сказал. Очень, я посредине прям. Да, мне тут нужно кое-как, небольшое, тереться. Так, я сейчас приду, люди, вот, приготовьте кушать меня, это уже светлее. Я умнее лучше а, все готовить. Так, мне срочно нужно домой. Туда, а? так, мне срочно туда? нужно в магазинчик. Сейчас я забежу магазинчик, я хочу, чтобы сказать. Так, я не зря взял камень эволюции. А, да, я забыл поздравляю. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Олег, и сегодня мы продолжаем играть. Мы переехали в город Миракулс. Да. Это вот, вот И я хочу, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой э, телеграм-канал. Там будет у меня скоро день рождения через неделю. Я буду выставлять все, как я буду произойдет рождения, все туда. Поэтому заходите. Да, мы телеграм ссылка в описании. Вот, плюс я еще заболела, так что если будет спаркаться, то, пожалуйста, извиняюсь, я приболел немного. Так, перейдем к нашему, к моему, точнее, плану, что мне нужно. Недавно, то есть, не вот совсем недавно, почему мы переехали, за то, что я потеряла камень через клевера. И мне нужно его как-то вернуть. То, чтобы мне его вернуть, это слишком будет все опасно. Поэтому я придумал небольшой хитрость. Барк на охоту. Ой, так, нет, не, бар, не барк на охоту. Так, погоди. Короче, небольшая моя хитрость заключается в чем, Барк бутута. Так, мне нужно было придумать план, чтобы чтобы, чтобы, чтобы... чтобы что? На всякий случай. Вот. Чтобы было все безопасно. Барк на охоту. На... Из-за того, что я потеряла камень через клевер, это получается теперь у бражника есть все талисманы. Потому что нас на клевер, это талисман. И мне страшно, что он что-то придумает. Барк, флав, слияние. Эм, слияние, ладно. Что-то тут заменка произошла. Так вот, где... из-за этого мне страшно то, что кто-то из-за меня постарает это то, что знает мою личность, то бишь Лука, то бишь Так что мне... Я... мне пришла в голову идея. Из-за того, чтобы не забыли то, что я хранитель. Потому что для меня это будет более безопаснее более продуктивнее. Мы что из-за того, что они что я хранитель, это очень сильно подвергает в первую очередь меня, вы, в первую очередь, их а, во вторую меня. И будет лучше, если при моем величине хранителя никто не узнает. Для этого мне нужно будет на тот момент отвлечь меня от того, что и тогда я уход уход событий. Но мы, мы не будем делать так, чтобы они забывали, а, то есть я не буду, я сделаю, чтобы они забыли, о, я не умею объяснять. Но в общем, я, я отправлюсь в будущее, найду зелье стирания памяти. Дам им. А, из, вот, дам это зелень им. Они забудут, кто. И также, и они... <coughs> они ненадолго потеряют память. Но они забудут СМС. Но это что, это сделал я. Вот. Сейчас я отправлюсь в прошлое все исправлять, то есть доставать до зелье. нара, Такс, я вернулся в это время и в это же место. Барк против охоты. Где-то Вот. А, да Так, все. Мне нужно, чтобы не нарушить все, потом эти зельки вернуть. Я даже знаю, как, но это я уже не буду отдаваться в подробности. Мне нужно сейчас отдать им эти покраски на зельки. Наконец-то! О, привет, люди! Я, я жрачку приготовила. Я в магазин нет. взял вам очень вкусные пепсы. Попробуйте а пепсу. А попробуйте. А попробуйте. А попробуйте. Очень вкусная пепса. Точно? А, какой вкусный. интерес. Я потом его сберу. Нет, ты прямо сейчас а. его пей. На моих глазах нужно выпить его. Прям... Очень вкусная ну пепса. Давай выпью. Нет, я хочу. О, посмотри, прям, Вот видишь, какая у него пепса. Давай ты тоже пей. Не, смотри. Нет, да-да-да, давай, я покушаю, а ты запей пепси. Зарать, зарать. Запей пепси, пепси, я... пепси, пепси, запей. О, как хорошо. Так, все идеально. У них сейчас начнется О, эпилепсия. хорошо. Ой, У тебя, сред... тебя сейчас должна такая же эпилепсия быть. Пойду на кухню. Все, эпилепсики. Так. Ах, а -а -а. ты чужие меня с какой-то зеленым. Да, да, успокойтесь, а, люди, Ах, ты, я ваш сосед. Что вас это делать вообще, бесаный? Враг, ой, да я сосед, я живу, идет. я живу с вами. Он Я живу сюда, с, вами, с вами. Ты, ты, ты за дом не платил, иди я сюда. Я плачу за него. Ты не вот. платил за вот, дом, иди сюда. Вот, вот моя комната, вот тебя... моя комната. Да кто ты такой? Так, это моя комната, брысь отсюда пошли. Я хозяйке позвоню. Какая хозяйки? Да тут хозяйки да, тут нет, ты. Ты то дома, не твой. Да, вот. ты Все даже просто. за него не плачешь! Все, Иди плачу, сюда. я! Мы пла... Ну и плачь ты! Вот и буду плакать! Бомж какой-то! Ты какой вообще Все, меня! Жизнь. Вообще, пепси! Ну что у тебя, в... так была волшебная Мы такая. на тебя Поршу убедём! Я что? У меня бабка ты знакомая, если бы я порчу налоги тыч вырла у меня есть бабка знакомая она на сейчас тебя... супергеро я сейчас э, супергерой, э, супер... я, О, щас поз... я позвоню еще альянса позову супергероя он себя сюда... завалит с... я позвоню бабке шаманке Придется, это придется пойти на такие риски, чтобы ничего не потерять, мне пришлось пойти на такие риски. Теперь они не знают, Олег! кто я, и теперь они не знают, что... Если они не знают, кто такой Олег, они не знают, кто хранитель. Для меня это будет я... это какой-то Олеза. Так, отлично, прекрасный гримуар, все превосходно. Лав, твоя сила в моих руках. Отлично, теперь я смогу посмогу, пришло время переписать историю. Но я е сегодня перепишу. Нара. Так у них эпилепсия. Так, ты и ты, прозвинься. Боже, ты что, за бомжи? Я баникс. Да ты бомжиха такая вообще. Слушайте, уже позднее время дети ложатся, дети кладятся спать. Дети спать. Мы не дети, Мы с ума иди, не сумасшедшие. Иди спать на жизнь. Иди, иди сюда, иди сюда, а? иди сюда, иди сюда. Желтая, желтая кофточка. Слушай, здесь, желтая сейчас... Кофточка. здесь сейчас появится злодей. Так, да. ну, ладно. Дора. Эй ты, красная кофточка, красная кофточка, иди сюда. А, мам, ты ты что-то ошиблась, ты не в дала? Да <laughs> я знаю. У тебя есть ну, кольцо? Тебе... Есть, конечно, вот, вот да. ты превращайся. Встретимся на крыше. Ты бездарь! А, да, на крыше. Я жду тебе а? на крыше. На крыше. А, я... я на крыше. Всё. Мне нужно было так. это сделать. Вам пришло одно неопознанное сообщение. Элайс, прочитай, пожалуйста, сообщение, которое мне написали. Олег, это баникс из будущего. Просьба трансформироваться и выйти на улицу. Тебя там ждут. Ой, екстре. Алианс У меня пропал Алианс. Тики, давай. Так, что происходит? Зачем это происходит? О, баба мой, мистер Бак не или как как меня зовут Мисси Бак. Он... Да, Он... Знаю, так, от собаки? Призываю. Откуда? У меня Тольсман собаки пропал. Ладно. Магия, я понимаю. Банникс мне написал сообщение. Да, Банникс прибежала и Боже... прибежала. Люди. помните, помните, Бражник или котой какой Клевер Кот. Mm -hmm. Как его зовут? Неважно. Украл камень чудес Клевера. Mm, Что-то А у тебя есть Исландский кролика? У меня есть Камень кролика. И, Нет, подожди. Бражник стал на мойго могущественный и теперь он называет тебя монархом. Банник сказал то, что он уже отправил, он отправился путешествовать по времени. Он отправился да, путешествовать да, по времени. Исландский кролика где? Но он ушел из кроличьей из кроличьей норы. То есть он сейчас ушел, но чтобы вы понимали, он как-то усилил То есть, силу камня тали Клевера. Талисман талисман Клевера талисман вот этого паучка, да? Нет, паучок у меня еще. Но у него теперь. Пойдем. Талисман Клевера теперь может создавать нормальные силы, не искаженные Вот в чем я пытаюсь вам донести. Жизнь. То есть он может ну, сейчас опять... отправиться путешествовать по времени. Mm, Все плохо. А mm. короче. Mm. Так... Быстрее думай, объединяй талисман, дай котуну, а дай мне талисман. Не сам. Нет, мы, мы нет, не в этом дело. Он сейчас не путешествует по времени. Он ушел с крыльчной норы не и Баник уже не напишет. Он уже не путешествует по времени, дура ты. Я говорю с три раза, что, 13, то, что не он не путешествует. Да не ссорьтесь, <плес> вы что, двери. Нет, если <плес> что, Баник сказал, она меня предупредит, когда он отправится в крыльчную нору. Но... Сейчас сказали быть всем супергероем на чеку Это будьте на чеку все, да И кстати На чеку Ладно И... Все. Как Тики Тики, тик, так, пора бежать И... весело yeah. Тики Перевоплощаюсь Кушай, Дикий, кушай, прячься. Так, мне нужно срочно... Залезу шпать. на крышу. Ай, Так, ладно, будем надеяться, что Баникс нас предупредит, как только... как только монарх использует кроличью нору. Но получается, теперь у него есть доступ... ко всем дельсманам. Но как он совершенствовал все это, я не понимаю. Он же не просто так с неба как-то его совершенствовал. О, как... мясик куда-то полетел. Интересно, чей он. Опа. Да. Ладно. Теперь мои, моей личности никто не знает. А, ты какой-то мячик пролетел наверху? Нет. Все, все за не может, Ладно, пойду, любой с... Короче, я пойду. пошел. Все равно не помню. Пойду спать. Надеюсь. Утро будет нормальное, не то что сегодня.